Всем привет, вы на канале ТКФТВ И сегодня с снимаю видео, которое называется Выходные пони И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал А я начинаю! Бип-бип 9 утра, да, уже пора вставать. В смысле, 9 утра а я что в школу? А, нет, да, 7 суббота, ура! Ой, как я люблю субботу. Можно делать все, что захочешь. Да, можно это даже не убирать. Потому что можно делать все, что захочешь. Но я, я уберу все уже. Так надо одну собачку разбудить и пойти. Эм, позавтракать. Надо разбудить всех. Ну, для начала... Для начала... Я пять минут полежу. Так, чтобы пять минут. Только пять минут. би пи пи пи пи пи пи Ну, я же забыла. Я же всегда ставлю еще бутильник. Ай, на второй раз. Ладно, уже видно. Пора идти. Так, ну, для начала посмотрим в зеркальце. Так, сейчас... Да, надо, наверное, одеть мой ободочек, хотя, ну, один, ладно. Что же, я буду без, по... без своего этого ободочка, он же мой любимый. Немножко задела ободок. Ну, чё? О, всё. Ободок мой оден. Так, теперь бы мне пойти бы разбудить всех. Ам... А, собаку забыла. Девочка моя, вставай. Ну вставай. Ну, вставай. Вставай. Сейчас покормлю кого-то. Все тихо, давай. А кто хочет, а кто хочет разбудить? Apple Jack, кто, кто? Ну иди, буди. с тобой, видно тебя опять с позвала моя сестренка ну, ну ладно так, сейчас Старлайт да, да, что это опять ты свою собаку на меня, так скажем натравила да неправда, это она просто она тебя просто очень любит Такая да, конечно, если бы она меня любила это была бы моя собака Неправда, это вообще не я Я вообще только проснулась, когда услышала, как ты орешь на всю квартиру Да, конечно, а что ж ты без маски уже разоделась и причесалась? Так я так все быстро сделала, я думаю, вдруг на кто-то напал Да, конечно, на меня никто, может на... никто не может напасть, кроме этой собаки А мама встала? Я не знаю Пойдем тогда маму мудить Эм, Давайте-ка вы с Молнией пойдете Молния, ко мне! Ау Она меня ударила Бежим будить маму Маму Раз, два Ура! Мама, вставай! Мама, вставай! А? Кто, кто, это, кто это? Девочки Это вы? Это не я, это Молния так, все, ладно. Ой, вставайте, сколько время Старлайт, <къем> ты Где? Я здесь, чего? Сколько время? 9.30 уже. О, уже 9.30. Ну, в принципе, нормально. Так, ладно, девочки, идемте завтракать, а потом делайте, что хотите. Ура! Ты журак вчера сделала. Ну да, сделал. Ну хорошо, тогда сделайте, что хотите. Да, пойдем позавтракаем. идем, идемте, девочки. И позовите еще собаку свою, ага. угу. Ой, Хорошо, позавтракали. Ладно, я девочка всю комнату. А, я, мама, тоже пойду к себе. Я буду играть а, со своими игрушками. И еще что-нибудь делать. Не знаю, а мы тогда пойдем с моей собачкой полазим в интернете, что-нибудь ещё тоже поделаем. Ну, я не знаю, ну что-нибудь будем делать. Да, сегодня... Эх, выходные, как хорошо отдыхать? Полежу, наверное, в своем ноутбуке. Хотя, не знаю. Хочешь играть? хорошо, и иди пока что поспи. Ура. На, дед, сади полежи. А я пойду возьму свой ноутбук сейчас и буду лазить. Так, вот он, все. открыт, сейчас буду лазить. М -м -м, что новенького у нас? Доча, дочь, да, что, мам? А я пойду в магазин, присмотришь за Apple Jack и молнии. Да, конечно. Я ненадолго. Тебе что-нибудь купить, дорогая? Нет, мам, ничего не надо. У меня и так, в принципе, все есть. Дочь, А, Да, мам, что? А... Те что-нибудь купить? А ты куда идешь? Ну, в торговый центр. А, мам, ты в торговый центр идешь, да? Да. Она за день говорила? Нет. А... Ну, ты что-то хотела? М -м, да, можешь мне купить еще а, драгоценных вот этих камушков, ну, которые я коллекционировала? Хорошо, а тебе какой? М -м, если будут голубенькие или беленькие, хорошо. А ты что, хотела, Applejack? А, мне пони, пожалуйста, какую-нибудь. А какую, я не знаю. Ну, пони какой-нибудь, пожалуйста, купим. Ну, хорошо, пони так пони. Так, я пошла. Ощищайтесь! Ха-ха! Ой, дурдом. -дур. Так. А я пошла лазить. Чик -чик -чик -чик -чик -чик -чик -чик Спустя два часа. Девочки, девочки. Ой, я устала. О, мама пришла. Мам, мам, мам, ты что-то мне, что мне купила или что-то мне купила? Я тебе купила, Боня, я честно, я не знаю, какие у тебя есть, нет? Ну, блин, а вдруг ты повторку принесла? Ну вот эта вот Пони, она она же не повторки, я не знаю, вот, вот, вот такая вот блестящая. У тебя же такая есть или нет? У меня такой нету. Шикарно. А, где, доча, моя вторая, так это так скажем. <силы> да, она у себя в пункте. Сейчас пойду я тут поставлю сюда Пони. Будем с ними играть. Ой-ой-ой, светильничек чуть, чуть не упал. Хорошо, дочь Да, да, да, да. его, его, Чего? Я тебе купила твой камушек. А какой? У меня не было. Там белых не было, сказали их всех раскупили. Вот остался вот там голубые остались и красные. А еще какие были? какие Какие там еще маленькие были? Но ты маленькие не собираешь. Да, я маленькие мамы собираю. Спасибо, я его положу-ка. А вот сюда. Красивый. Вот еще красненький тут есть. Это. Не хочешь с сестрой поиграть? А то он там одна э, играет. Я думаю, ей там скучно. Защищайтесь! Так, давайте на штачку. Кто будет водить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, На а, дальше я не знаю. Эм, а что идет после четырнадцать? Мама. Да, дочь. Что идет после четырнадцати? Дочь, мы же с тобой учили. Как ты думаешь? Пять? Близко. Ну, смотри, давай десять и пять. Сколько будет? Пятьдесят? Ладно, иди пока что. Ну, считай, смотри, считай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, потом заново. А, логично. Так, раз, два, три, четыре, пять. Нет, мам, я с ней не хочу играть. Ну, ну как хочешь. Э, я просто предложила. А ты что будешь делать, пойду у себя. Посмотрю там свои вещи. Хорошо. Спустя два часа. Как я устала, Ой. собака спит, отдыхает, а что же мне делать, что же мне делать, надо подумать так, а, ладно, пойду сестру поиграю, сестра, раз, два, а, да, да, что, что, хочешь с тобой поиграем, да, давай, кстати, я там в интернете нашла такую интересную штучку, Смотри, мы можем эм, поиграть эм, как-то там с пони, эм, эм, как, э, вспомнить надо, э, я забыла, как поиграть. Ну, короче, ты мама, я маленькая, там что купи купим мне пони. Господи, ну, поиграем так что мы. Давай твои пони поиграем. Спустя пять часов. О, блин, а мы пять часов играли уже, как я устала. Мы уже скоро спать надо покушать пойти. Пойду-ка отдыхать. Ай, скукатень, А, уже спать пора, какая скукатень. Ну что ж, давай-ка я быстренько переоденусь. Ну что, думали, я просто понял? Просто ошибаетесь. Так, посмотрим, что у них тут находится в квартире. Какие камушки! Собачка. Я могу здесь и пожить пока что, пока в этой квартире не станет пусто какая мама купила меня. Да зря она это сделала. Подозрительная вот эта девочка. Начну с нее. Там, там, там, там, там. Подставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, если вы хотите узнать предложение, что будет со Старлет и ее семьей. Всем пока.